доброго дня всем немножко задержался кстати напишите как слышно как видно чат как бы есть открыт Как видно, как слышно меня. Напишите. Эфир должен был начаться в 11 часов. Но немного задержался. Ну что, немножко насобиралась людей. Начнем я плохо слышно. Ну как бы по настройкам не очень тихо, тихо видно. Ну по настройкам как бы это все сделано. но ну вот. ну, буду тогда говорить погромче. Вот, как бы подготовился здесь, выписала основные вопросы, которые были заданы людьми, вот, да, сейчас нормально, да, ну, все тогда хорошо, хорошо тогда, все тогда приступаем, как бы немножко тоже время ограничено, где-то около часа, около полтора часа где-то вот. Проведем стрим. Далее нужно будет там свои дела порешать. Ну, вот. ну что, так, первый вопрос. Ну, в чате тоже пишите. Пишите в чате, какие. Ну, вот. Что касается видео, там каких вот, можете задавать. Татьяна митрофана всем привет, всем мира и добра. Ну особо я на чат не буду отвлекаться, так как у меня есть поставленная задача. Я сегодня отвечаю на вопросы, которые были заданы людьми. Вот. Я их, основные вопросы я их выписал. Буду отвечать. Елена Смиридова задала такой вопрос... Этот вопрос касается видео массажа с морскими камнями. Вот. Кто не видел, можете посмотреть. Оно сразу, как только заходишь на канал, оно сразу начинается. Вот. Вопрос такой. Где и как собирать камни? Отвечаем на поставленный вопрос. Камни собираются на море. Вот. Либо можно... Из нескольких морей собирать. Но их нужно тоже собирать правильно. Камни годятся только те, которые находятся именно в воде. Вот. Количество их минимально, где-то около, около 15 штук. Размеры ну такие средненькие. Вот. Выбирайте, зачем он тоже, как бы булыжники такие. Вот. Ну, далее, раз эту тему мы затронули, также необходимо за этими камнями, камнями уход. Вот. Это не просто, что вы их привезли, бросили, и все. За, за ними нужен уход. Вот. А иначе они, эти камни, превратятся в хлам. Ну, вот. А как за ними ухаживать? И немножко открою эту тему. Хотя бы их, если их не использовать, вот, хотя бы раз раз в неделю, раз в неделю. Их нужно помещать просто в соленую воду. Состав соленой воды у нас обыкновенная вода. Две ложки столовые соли на литр воды. Положили камни в течение там двух-трех часов. Их достали. Достали. Желательно их хранить в мешочке. Мешочек ну, из ткани, из ткани которые вот. положили мешочек и в темное место, на солнце не подвергать их, так как солнечные лучи очень плохо действуют на них, на эти камни. И вот почему я ну, так же и говорю, что их нужно собирать именно в воде, их брать. Камни, Речные камни не годятся для этого, вот. Так что так вот. Дальше поехали. Второй вопрос. Просто, Таня, будет ли э, ролики про море? К сожалению, нет. В этом году не получится у нас съездить с вами. Это, видно, кто-то написал из поклонников Дедеркоя. Вот. Кстати, есть тоже ролики про отдых Дедеркоя не видел можете тоже зайти посмотреть вот в этом году поездка отменяется была она запланирована на август месяц но по некоторым причинам поездка у нас не состоится на море так что будем смотреть у других Емилия Максютова привет привет так это мечтарь какие вопросы можно задавать ну, можете, можете писать там по, ну, по видео, если есть какие-то вопросы, если что там какие-то вопросы, либо сейчас отвечу, либо, может, какой-нибудь видеоролик сниму там на ответы. Вот. Так что морской поездки в этом году не будет на море. Так, Александр. Написал такой вопрос, это вот по поводу, там около... Так, Эмилия Максютова, получится ли меня закрыть кредиты? Эмилия Максютова, я не обладаю такими данными, я не ясновидящий и не советую вам ими пользоваться, вот. Такими. Все в ваших руках, Эмиля Максютова. Все зависит только от вас. Нужно стремиться. Также есть вот практики, которые помогают на привлечение денежных удач. Очень много. Сейчас буду стараться, буду больше этих роликов вылаживать. Вот. И кстати, вот по одному такому ролику вот, задал человек вопрос. А лотерею выиграть? Вот сейчас я вот на этот вопрос я вам и отвечу. Вот, Кстати, в такой, вот, такой тематике был задан вопрос человеком. Александр задал вопрос Вот под видео, где есть практики по исполнению желаний. вот Загадал желание под ваше видео, а оно не исполнилось. Почему? Отвечаю на вопрос. Желания могут не исполниться, либо же оно было сделано неправильно, то есть не человек, не понявший смысла этого, вот, он просто, просто то есть, прочитал вот, и что-то сделал неправильно. Это вот первое. Второе. Второе. Если человек не верит в это, в это в это нужно верить ну вот. и, а, и третье просто лежать на кровати и ничего не делать если допустим если в лотерею выиграть это не обязательно что вы выиграете ее вот сегодня вы сделали денежную практику. Давайте, Емина, давайте вопрос. Если вы сегодня сделали практику, вы завтра победите, купите лотерейный билет. Лотерейный билет, и вы, и вы обязательно выиграете. Нет, конечно. Не, но ну, есть, я, я не спорю, есть случаи, которые есть мгновенно, но есть, которые могут на протяжении года. На протяжении года. Вот. Также нужно опрактиковать не только одну практику. Допустим, несколько делать на, на достаток денежный, вот. применять. Вот. Также, что еще? Ну, конечно же, если просто лежать на кровати и они сверху свалится, нет. Бывает э, э, повышение на работе, может быть, если вот делать, применять такую практику. Ну, вот, а если... Э, так, э, на работе может быть повышение выигрыша в лотерею, -то однозначно может быть. Что еще? Ну, что связано, может быть... Э, премии вот различные, могут быть источники извне. Источники извне, то есть могут вам какие-то данные родственники перестать какую-то иную сумму. Вот. Может кто-то получить наследство свое. Вот. Очень много таких вот. Так что если вот если так уж и не получилось у вас на завтра, так что нужно ждать. И нужно верить, что вы это делали, это проводили практику. Вот. Но также ее нужно не, не один там раз там, в неделю, там, хотя бы три раза, вот, три раза в неделю, понедельник, среда и пятница. Вот. Одно и то же делать, и все у вас обязательно получится. Получу ли я права? И, так, э -э -э, Эмилия Макшутова. Елена Макшутова, вы, вы что-то просто делали, какую-то практику из моих видео, либо же, а вы просто так не написали вопрос. Потому что я говорю, я экстрасенсорикой, я не занимаюсь вот, такими видео. Не делаю, вот, и не советую, не нужно вам туда лезть. Так как очень много мошенников, которые пытаются вас сбить с пути, очень много особенных комментариев вот по, по таким вот вопросам, когда вот гадание идет, вот это вот на картах, там, вот эти вот темы. Вот, там пишут: там, выйду ли я замуж? Там через буквально там 10 секунды вам ответят да там это но а на самом деле вы там в ближайший там допустим год там два ничего у вас и, не этого либо же вот очень много пишут перед экзаменом сдам ли я экзамен там пишут да человек надеется и при этом не готовившись не готовившись он надеется на на предсказание вот эти вот это бессмысленный, я их называю Предсказания, вот эти вот гадания, вот, особенно смотреть ваше будущее. Не нужно этого делать. Ваше будущее в ваших руках. Вы его в плане изменить сами. Вот. Так что насчет прав, насчет прав. Но если будете, будете стараться, конечно же, получите. Все в ваших руках. Емилия Максютова. Пожелаю вам, конечно же, удачи в этом деле. Вот. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Так, видео так. Татьяна Мурзова из Мурманска. Будут ли ролики по, по массажу? И какие? Кто видел ролик про массаж у меня вот также да будут выходить другие ролики по массажу сейчас но ну это уже не сейчас уже где-то года три года три сейчас вот практикую то есть практика по такой вот есть знаменитый доктор Евдокименко может быть кто знает такого Вот, сейчас вот делаем, делаю массаж, вот, по удалению, ну, избавлению, вот, вот, ну, как вам объяснить, есть такое заболевание, вот, в доме горбик называется, вот, сзади, то есть, вот, и будет вот по этому видео, как, что правильно делать, вот. Сзади вот он, на шее, это особенно вот у девушек э, сзади шеи виден такой вот бугорок. Это вот называется просто народе бови горбик. Вот, э, сделаю массаж, будет видео у нас. Ну, где-то может, где-то в июле, я, я планирую его где-то где в июле сделать. Будет, будет по массажу. Может еще сделаем массаж коленного сустава тоже есть у нас в планах посмотрим как будет получаться с видеосъемкой ну, вот. сегодня же конечно же больше стрим вот хотелось бы для улучшения качества контента ну, вот, чтобы улучшить наш контент без конечно же смартфон ну, вот. так как снимаются в основном все вот эти вот коротенькие ролики которые они снимаются на для старичка Конор 7А. 2.16. Кто понимает, это совсем очень мало. Очень мало. Вот. Для, для заданных параметров. Ну и камера, конечно же, там не особо. Но вот. Если есть возможность, поддержите. Вот. Ссылочка есть там в описании, там на карту. Вот, в российских рублях. Так, дальше поехали. Андрей, Андрей Сороков. Качество контента желает желает желает лучшего. Ну согласен. Я вот только что вот этот вот вопрос и и озвучил ваш. Вот, согласен, что качество желает лучшего. Вот. Контент, согласен с вами. Ну, вот. ну, пока будем довольствоваться, что есть, как бы нету именно, чтобы без вашей помощи, чтобы приобрести. Ну, вот. ну почему вот именно, где-то еще, встречал, почему вы выбрали именно ну, эту марку, как бы нормальная такая марка, Samsung, вот, там есть оптическая стабилизация, ну, вот, видео снимается в 4К, ну, вот, так что качество ролика будет намного будет лучше вот так, еще еще одно видео у нас еще одно видео так, что у нас больше нету ничего у нас по поводу видео можете задавать вопросы так, еще у нас вопрос так качество контента ясно ходят ли корабли по днепру это было к видео где где река днепр вот там разлив днепра я так понял к этому видео вот как таких кораблей нет, но прогулки, ну, делаются и корабли, водные прогулки. И, кстати, будет ролик О, на 9 мая. Были мы на водной прогулке на катере Могилев. Называется катер. Вот. Были. Вот. Ну, будет, будет загружено. Наверное, сегодня... Посмотрю, может, вечером, где-то часа 4. Кому интересно, можете, можете посмотреть тогда ролик. Так, так, Виктор, Виктор Кузькин, будет ли будут ли видео про Луну? Будут, будут также ролики. Кто не видел, тоже есть у меня. Еще вопрос, на что вы снимаете это видео? Есть там про Луну, вид Луны-Земли. Вот. Данное видео снималось на фотоаппарат Canon Canon 500, Canon 530, PowerShot. Вот. PowerShot 530. Ну, он больше как бы тоже так такой немножко под аппарат он больше на вот для снятия зума он идеально вот если какие-то дальние а вот так вот ролики загружать конечно тоже качество желает лучшего хотя он снимает full hd но там идет 30 кадров в секунду и ролики получается не это. Вот. также зависимость там от погодных условий если если сильный ветер тоже лукому снимать не очень удобно потому что фокусировка Начинает сбиваться. Вот. Так что ролики будут. Это тоже. Посмотрим. Может тоже где-то в июле, может где-то в августе. Так. Виолетта из Костромы. Будут ли ролики по Дудюркою? Я уже говорил ранее по Додеркою роликов не будет в этом году вот будем смотреть так, отмечу, это у нас отвечен, это отвечен. так по Додеркою не будет роликов у нас будем смотреть у других авторов что связано с Додеркоем вот. что связано Будем смотреть у других авторов. Так как в этом году поездки не будет у нас. Хотелось бы, но есть кое-какие нюансы, которые не позволяют в этом году съездить на.. Ну, основные такие параметры были отвечены. Вот. Были отвечены. Были отвечены. Так, сколько, что у нас тут здесь по времени? Почти, почти половина. Ну что, давайте вопросы парочку вот именно что касается роликов, может, еще что непонятно. Может, про видео с массажем что-нибудь. Ну, вот. Может, еще какие-то ролики. Роликов много. Там и железнодорожные поездки тоже там были. Как у меня. Но разнообразие контента вот кому-то нравится железнодорожные меня смотрят люди вот. О, еще есть время сейчас я немного отвлекусь хотел кое-что разобрать тоже есть она интересная тема сейчас я найду кое-какую литературу <clears> Thank <throat> you. <clears throat> <связи> Если интересно, напишите, можем немного разобрать. <клыш> Чем и как бороться с энергетической грязью? Вот такая тема. Кому интересно будет, чем и как бороться с энергетической грязью, напишите. Если интересно, будем, будем разбирать. Чем и как бороться с энергетической грязью? Интересная эта тема. Будем разбирать. Как бы время позволяет. Вот, показывать что у 8 человек, по-моему, сидит, да? Если интересно может еще народ подойдет давайте тему напишу чем и как Ой, это то так По эту вот тему будем. Интересно. Получится так, на меня захлефонит. Так, ну это мы отвечали, получу я про самое. Вот. Ладно, пока думаете, сейчас пойду надо сделать звонок. Так, ну что. Поехали. Три человека сидит, что-то все и прям-таки поразближались. Давайте с вами разберем эту тему. Тема написана в комментарии. Чем и как бороться с амиссийской грязью. Самое простое и доступное средство это является вода. Является вода. Вот, водой. Куляж Балханова. Привет. Привет огромный вам. Огромный привет вам. Является вода. То есть, немножко объясню. Вот, допустим, вы работаете в коллективе. И в конце рабочего дня, в конце рабочего дня, когда вы пришли домой, ну, это всем известно, что нужно принимать обязательно душ. Вот, либо, ну, не во всех, конечно, это есть души. Есть, конечно, люди, которые живут в деревнях. Там нету, ну просто, просто водой обдаться. Обдались вот. водой и намного себя будете лучше чувствовать. Вот. Намного себя будете лучше чувствовать там просто водой. Также поговорим вот весь металл. Допустим, железо. Железные предметы, они как магнит, как магнит. Цепляет на себя сгустки черной энергии, выполняя очистительную роль. Об этом удивительно свойства железа было известно еще в глубокой древности. Именно оттуда берут корни распространенные по непон... непонятные суверии. Например, найденная конская подкова к счастью или заговоренная булавка спасает от Да, это действительно так. Вот, а почему подковы мы вешаем? Кто-то еще звонит нам. Алло. Добрый. Нет, девушка, вы ошиблись. Это бывает. ошибся номером. Так, остановился я на подкове. Вот, это всем известно. Подкова на удачу вешается на дверях. Также есть и некоторые действия с булавкой тоже. Вот, вешаем булавку. Вот, чтобы с глаза от порчи, от дурных мыслей. Есть очень много действий с этим. Вот. Так что вот а, одной из таких а, примеров из железных предметов, как оно борется с этим. Вот, железо приносит огромную пользу, избавляя нас от черной энергии. Так оно и есть. Не забываем поддерживать лайком. Также есть в описании номер карты. Сбор осуществляется на покупку смартфона для улучшения качества видео. И также, чтобы почаще ролики выходили. Также буду, буду стараться что-то находить интересное. Есть тоже и своих практик есть. И и, ну, также есть, э, э, ну, где-то беру что-то, но тоже беру как бы... Все это отфильтровываю, смотрю, чтобы было без, без вреда. Потому что в черную магию никому не советую особенно делать какие-то привороты, либо, либо денежные на деньги, потому что деньги придут, а здоровье потеряете, либо еще что-то. Но это, это отдельная тема такая. Вот. Дальше поедем. Серебро. Серебро из, из всех металлов самой мощной разрушительные силы для черноты. Обладает именно серебро. Не зря церковные утвари делают и серебра. А вампиров и колдунов, судя по легендам, надо убивать именно серебряными пулями. Нательные крестики, кстати, тоже должны быть серебряными. Запомните. Серебряными. Сразу добавим, золото такой очистительной способностью не обладает. Вот именно только серебро. Кто еще не поставил лайк, поставьте. Буду весьма благодарен за лайк. Также можете поделиться трансляцией. Вот. Более того, золото способно, вот выделю такой момент. Золото способно нанести вред человеческому организму, даже если это обручальное кольцо. Для мужчин ношение золотых изделий гораздо более опасно, чем для женщин. Это может привести к импотенции. Если же все-таки не можете расстаться со своими драгоценностями, то соблюдайте хотя бы технику безопасности. Кстати, есть у меня ролик очищение украшений. Кто еще не видел, посмотрите. Там я свое обручальное кольцо... Вот, там ложится воду, вот, ну, здесь вот тоже этот пример, как что очистить. На ночь золотые предметы нужно обязательно снимать и класть в емкость с подсоленной водой. И каждое утро их, их можно потом будет одевать. И вы сами увидите, какое количество грязи притягивает к себе золото ежедневно. Кстати, если у вас под золотым кольцом чернеет кожа, то это вовсе не означает, что у вас больное сердце. Это так проявляется скопление черной энергии вокруг золота. Вот. Кто еще не смотрел видео, вот есть там, я подробно, подробно на этом снято, как, что, ну вот. Кто еще не поставил лайк поддержите можно еще кто-то не подписан подписываемся будем буду благодарен также вот для очищения используется ладан при горении он выделяет дымок с сладковатым запахом этот дымок действует на черную грязь как растворитель на краску также для чистки используются восковые свечи. Таким же эффектом обладает расплавленный воск. Только в отличие от вода, но у него другой принцип действия. Представьте себе пятно мазута на поверхности воды. Его можно убрать двумя способами. Первый ⁇ вылить сверху ведро растворителя, второй ⁇ накрутить мазут на палку. Воск действует на генетическую энергию, как палка на мазут. Также лампада. Огонек лампады притягивает к себе сгустки белой энергетики. Вы, наверное, обращали внимание на то, что если пристально смотреть на огонек лампадки или свечки, то в душе почему-то постепенно начинает рождаться философское настроение, умиротворение. Вспомните, какой, вспомните, какой романтикой проникнуты Ночные посиделки у костра. Огонь притягивает к себе белую энергию, поэтому огонь в глазах человека нечто завораживающее. Огонек это маленький кусочек солнца. Теперь посмотрите на церковь более внимательным глазом. Серебро, свечи, святая вода, лампады, молитвы, иконы. Да, это же просто целое производство по уничтожению черной энергетики. Ну вот. Вот такие вот средства есть для борьбы с неизвестной реальностью. Вот из пяти человек вот кто ответит на такой вопрос? Вопрос такой. Какое самое черное место в вашей квартире, вот, ну, самое черное, то есть самое грязное считается из точки биоэнергетики, какое самое место грязное, ну, либо же черное место в вашей квартире, либо в вашем доме, вот какое будет, кто ответит мне на этот вопрос. Ну давайте опубликуем вопрос. Вопрос. Какое самое? Так, вопрос. Вопрос. Так, вопрос такой будет. Так, вопрос. Так, да. так какое самое? Какое? Нет. Прязные. Язные, либо либо черные, черное место в доме, в доме, либо, либо квартире жду ответ кто ответит на этот вопрос жду ответ <сос> знает, напишите ответ. Может, кто-то с этим сталкивался? Ну что, подождем еще немножко. Правильный ответ будет вопрос такой: какое самое грязное либо черное место в доме, либо в вашей квартире? Кто знает, напишите. Кто знает ответ, напишите. Ну, по ходу, наверное... Наверное, нет. Самое, самое грязное. Нет. Нет. Нет. Спасибо, конечно, за, за участие, но нет. Спасибо, Лариса Титова. Спасибо, но нет. Нет. Неправильный. Неправильный ответ. Ну, вот, попытки есть. Ну, как бы вам сказать, близко это не близко к этому. Вот относится пару прихожей. кухня вот кухня кухня относится это уже будет это будет второе место ну как бы вот есть основных вот, вот есть основное вот это первое вот кухня тоже это относится ко второму ко второму месту которое со ну тоже Является самым грязным. Кухня. То есть это относится стол. Ну, вот. Почему? Что сейчас расскажу. Не будем гадать. Не будем гадать. Вот. Самым, э, самым грязным местом в вашем доме, либо в квартире, является эта ванная. О, Валентина Беляева. Благодарю. Ну Вот. Правильный ответ, правильный ответ, да. Валентина Беляева, это является ванной. Ванная. Я, может, где-то тоже проводил какой-то стрим. Но в этом году это у меня первый стрим. Раньше, где-то, по-моему, два года назад проводили стрим. Проводили мы стрим. Может, а где-то тоже вот эти вот вопросы где-то может быть вопросы тоже мы рассматривали если есть возможность поддержите лайком буду буду благодарен вот. есть возможность также есть ссылочка там в, в описании номер карты осуществляем сбор на на смартфон samsung для улучшения качества контента ну, вот и, и частоты прохождение роликов их вот ладненько поехали ванная все правильно валентина беляю у нас отписано это ванная именно в ней происходит смыв черной энергетики обычная грязь смытой водой утекает в канализацию а черная энергия никуда не утекает она располагается по, углу, по углам ванной комнаты вот почему следующее по черному по черноте место – это стол, то есть кухня на кухне, за которым чаще всего бывают гости. Либо это обеденный стол, либо в гостиной. Весь энергетический мусор, который сбрасывают себя гости, остается на столе и возле него. Со столом, кстати, связано много старых суеверий. Вот есть. Сейчас я вам перечислю. Например, почему не нельзя класть на стол младенца? Почему нельзя на столе сидеть? Ответ простой. Можно нахвататься всякой заразой. Также, когда сидите, тоже локти не надо положить на стол локти. Вот. Кстати, теперь ясно, почему во время еды считается неприличным класть локти на стол. Вот, про что я вам и говорил. Чем меньше касаемся стола, тем лучше. И все, наверное, помнят, какое неприятное ощущение оставляет после себя стол на утро после хорошего застолья. Ну, то вы с таким, я думаю, каждый сталкивался, когда после таких гулянок у нас стол некоторые берутся за голову что своим столом вот ну стол как бы стол и ванную тоже можно можно и самому немного делать чистку то же самое берем соль солевые растворы вот. литр воды на две столовые ложки соли вот разбавили этим раствором, протерли ванну, увы, вот это вот. Я думаю, этого будет вам достаточно. Ну, вот У вас же не ванная комната, ну, где определенное количество людей, это я понимаю, если, если где-то какие-то общественные там, ванны, что-то вот это вот, вроде либо душевые, ну, вот, где там тысячи людей за день, то, конечно, этого будет недостаточно. А для дома это будет достаточно вот еще один такой еще один такой вот давай сейчас напишу вопрос один может кто скажет нам так а... ага. вопрос будет такой Вопрос такой: самое, самое чистое место в квартире либо доме. Самое чистое чистое место место в, в, квартире, в квартире либо либо доме, либо доме. Попросик. Жду ответ. Угу. Жду ответ. Самое чистое место в квартире, либо в доме. Жду ответ, кто знает. Кто знает, может ответить, может нам Валентина Беляева еще нам скажет, может быть она в курсе, если, конечно же, находится самое чистое место в квартире, либо доме, жду ответ. Ну, смелее будьте. <свят> Неправильно, ничего страшного. Здесь нету такого. В этом ничего страшного. Как бы и сам этого раньше не знал. Пока с некоторыми моментами не сталкивался в жизни. вот Потом обучение тоже проходил. Был у меня учитель с Тибета который очень многому научил. Самое чистое место в квартире, либо доме. Кто знает, напишите ответ в комментарии. Ну, Кто-то зашел, лайком поддержал. Спасибо, спасибо всем за лайки. Благодарю от души. кто знает но ну, будьте смелее будьте смелее если неправильно так неправильно самое чистое место в квартире либо в доме жду ответ кто знает Кто знает вопрос, вопрос, кто знает ответ на этот вопрос? Я жду ответ. Ну, подождем. Было бы поинтереснее, конечно, чтобы вы сами кто-то ответил. новые заходят не забываем о, про лайки буду благодарен самое чистое место в квартире либо в доме по вашему мнению это будет что напишите в комментарии Давайте еще пару минут. Подождем. Позвоню. Сейчас к человеку. Чистое место, квартиры либо доме Жду ответ. Никто не ответил. Ну что, ну раз никто не знает, будем будем отключать. Тут еще один комментарий, такая тема тоже оставили. Сейчас посмотрю. Ну, надо было по стриму было. Либо, либо здесь. Ха -ха, нет, это неправильно. Неправильно. Ну что. Ну то, наверное, ради по приколу, наверное, да, написали. Конечно же нет. Ну спасибо за этот ответ. Попытка была у нас одна. Нина А Ате Ате Поли Хина Надо было да, сюда написать, а то вы комментариев здесь приходят довольно много, тысячи под видео ставили. Расскажите про случай из своих э, практик. Э, ладно, сейчас я запишу его, чтобы не забыть. Э, ну, под самый конец, сейчас мы разберем эту тему. Так, расскажите вот и мой старичок на который снимаю видео старичок honor 7 старичок 216 маловато по нынешним меркам конечно ну и камера соответственно конечно не на высоком уровне но снимаю как есть как есть все для вас подписчики стараемся что-то искать свое кто-то новенькое берем у кого-то из, из практик. Вот. Сейчас я комментарий-то запишу, чтобы не забыть. Случаи. Так, случай из, практика. из практик. Тамара в Сочи. Тамара Сочи. Сочи. Так, поехали. Ответ на вопрос. Самое чистое место в вашей квартире, это, конечно же, является кровать. Является кровать. Естественно. Да. Это место, где человек проводит большую часть своей жизни. Место, энергетику, которого следует тщательно беречь. Никогда никогда нельзя позволять кому-нибудь садиться на, на вашу ложе, то есть на кровать. Особенно, если оно не заправлено. Почему? Вот, отвечаю на вопрос, почему. Если есть возможность, поддержите лайком. Если есть у кого-то возможность финансовая Открытый сбор на, на смартфон для улучшения качества видео. Вот. В описании есть там стрима. В описании есть номер карты. Можете. В любой сумме буду благодарен. Как говорится, с, мир, с мира по нитке и, и насобираем на смартфон. В данный момент хотелось бы, конечно, уже Получить ну, качество. Но я думаю, для вас, конечно же, лучше смотреть видео в хорошем качестве, чем в таком. Вот. Так что, так вот. отвечая на вопрос, почему? Представьте, что э, ну, почему не э, ну, вернемся? Может, кто-то новый, никогда нельзя позволять. Кому-нибудь садится на вашу ложу, ну то есть это кровать ваша, понятно, особенно если оно ну, не заправлено. Почему? Представьте, что кто-нибудь вытер свои грязные руки, одну руку о, полов о половую тряпку, другую о простыню, где, где больше останется грязи, конечно же на чистой простыне, на половой тряпке и, и так как грязи хватает. Поэтому любой гость вашей квартиры за минуту сидения на вашей кровати скинет черную энергию гораздо больше, чем за час сидения за обеденным столом. Чисто запачкать легко. В деревнях запрет сидения на кроватях сохраняется издавна. Вот. В, в, в городах же, особенно в однокомнатной квартире, этим запретом пренебрегаюсь сплошь и рядом. Встречал я, да, такое. Сплошь и рядом. Ну, и где... вот Отсюда и возникает у, у нас вот плохой сон, снятся кошмары. Вот. Ну, и где люди спят спокойнее. Ну, конечно же, в деревнях, где более чтят вот эти вот суеверия, поверия, какие-то приметы соблюдают. вот Это же все идет оттуда, от наших предков то есть, вот. в городе редко найдешь человека не, не страдающим расстройством сна большинство до глубокой ночи не могут уснуть, а утром не высыпаются потому что не кровати у них а мусорные баки если же ситуация сложилась так, что гостя надо положить собственную постель то обязательно нужно сменить белье ну, перед тем, как уже самим ложиться. Вот. Белье также считывает с человека весь негатив. Вообще, абсолютно на всех ваших вещах, которых вы касаетесь, остается немного вашей энергетики. Либо хорошей, либо плохой. Точно так же, вы беря в руки любой примет, считываете с него всю энергетику, которую оставили до вас ваши предшественники. Кстати, точно таким же способом от человека к человеку качуют и микробы. Раньше до изобретения микроскопа эпидемии косили целые народы, и никто не мог понять причину. Холерные больные жили возле здоровых, а если с ними из одной и ели, с ними из одной посуды. Открытие микробов обрезло целую революцию. Изменилось отношение к быту, и болезни болезнь перестали рассматривать как нечто случайное и непонятное. Так вот, сгустки черной энергии, в отличие от микробов, микроскопы разглядеть невозможно. Но принцип передачи у человека к человеку тот же самый. Место... Вместе с черной энергией люди делятся друг с другом с плохим здоровьем, проблемами, невозможностью и также раздражительностью. На вашей кровати сидит кто, кто попало, а вы потом ночь вместо приятных снов видите сплошные черные, черные кошмары. Ангелы-хранители предупреждают, на свою кровать нельзя позволять садиться даже близким родственникам. Исключение можно делать только для вашего маленького ребенка. Внука, например, сажать не стоит, у него, у него уже будет другая энергетика. Вот такой у нас ответ на этот вопрос. Всем Понятно? Почему нельзя? Не забываем про лайки. Также есть ссылочка в описании. На сбор средств, на смартфон собираем. Есть возможность поддержите любой любая сумма, буду весьма благодарен. Вот. Так, ну что, давайте ответим на этот вопрос. Ответим на этот вопрос. Так, так, так, так, так, так, где-то я его писал. А, какие случаи были из, из вашей практики? О, если честно, случаев было очень много. Много было очень случаев. Один самый... Самый такой вот был у меня, ну сколько, где-то, наверное, может, месяц назад, может, больше месяца, ну, примерно так где-то. Ну, вот, был я у одного человека, ну, вот. попросил тоже. Ну, вот, был я была девушка в квартире вот мы тогда с ней делали чистку вот. применял я опять же морские камушки были у меня сделал я этот раствор вот. солевой она погрузила руки то есть вот в этот раствор там примерно ну, там 5-7 минут до 10 минут достаточно ну, где-то уже на 3-4 минуте и стало плохо и вот. стало плохо э -э начала даже э -э терять осознание ну, вот. это я был такой вот один один тут, ну, говорится поплюем что больше таких случаев не было ну, вот. были такие вот один такой вот неприятный случай вот он должен начиналось вот, терять осознание сильное ингрессивные вот. почему это произошло то во-первых Во соль забирает это вот все весь негатив также также сами камни сами морские камни тоже то же самое они впитывают вот и у нее просто произошел большой вот, э, она этого ну, никогда не делала, вот, у нее там в жизни были проблемы, очень много как-то, вот, вот, возле нее было черной полосы, как говорится, вот, э, и насобиралось очень большое количество черной энергетики, вот, и мы сделали вот эту вот процедуру, и большой отток сразу же, сразу пошел энергии, большой отток, то есть, вот, и поэтому ну вот. так что ну, был вот один такой случай если будете вот дома делать тоже там камни вот это вот так что не пугайтесь могут появиться легкие головокружения вот. но ну, достаточно такая 7 минут до 10 это, этого будет достаточно то вот был один из таких вот случаев вот. Ну, больше таких особо, особо таких, как говорится, не было что-то. Что-то с этим связано. Но, вот. Один такой был за все время. Что-то еще кто-то, какой-то комментарий оставили. вот ну, так заходите напрямую на стрим. На стрим пишите здесь. Пишите, оставляйте здесь, что вы по разным что-то ведь видели вопросы, ну, можно было под стримом вот это ну, что было было объявление вот это что ну, на стрим можно было там какие-то вопросы по написать А, это под видео, где исполнение желаний На исполнение желаний, на, на достаток Спасибо, вчера выиграла, выиграла в лотерею Инна Вот видите Повезло Так что не думайте, если вы это все верите. будет у вас хорошо в жизни и применять эти практики как я говорил что одного раза это недостаточно это додачно нужно пробовать и другие методы есть на достаток там вот при помощи монет вот соли тоже делают ну как-нибудь еще ролики поснимаю будут коротенькие видео это то есть из этих шок версий этих вот в основном меня это это уже идут видео из этих ток вот эти вот короткие видео ну, все наверное видели что там надпись идет на них вот. и получается там авторские права налаживаются если вот очень много конечно да там еще пишут, что не, не, полностью, не полностью молитвы. Вот. Ну, Из-за того, что наложены авторские права, так что тут уже как бы как есть, так есть. Будем пользоваться этим, что есть. Вот. Ну, полностью варианты, конечно, можно найти. Там вот одно из... Э, есть Павел Воля. Вот Там очень и просили полностью написать там вот есть в комментариях там я полностью копировал текст и где-то кому-то там не отвечал так что можете найти либо в интернете в поисковике нету проблем найти полностью почему ролики молитвы там не, не полностью так как наложены авторские права я не, не являюсь владельцем этих молитв Ну что, вопросов? Вопросов больше не вижу. Вопросов пока больше нету. Квартира либо. Так, это наем. Что можете еще? Что есть? Еще что-то знаю отвечу <связано>, связано с материалами с контентом да. если есть что-то можете задавать еще время есть как бы человек позвонил сказал что пока еще не освободился вот. тоже сегодня пойдем попросил тоже сделать чистку помещения Еще. еще не освободился сказал попозже где-то по второму еще время есть до пол второго так что можем еще что-нибудь с вами разобрать. так что пишите еще, сейчас зайдем, вот чтобы у нас ответы на вопрос. Еще, ну где кто че. Ну лучше, конечно, здесь бы писали, а тут так я могу не там. то что я говорю, что комментарии там, там приходят. Бывает даже за день подпишу комментариев может быть. А ладно sure Вот звук, да, я согласен, что со звуком это. Ну, меня, я делаю фонбука, стрим, как бы это все все как бы на, ну, на максимум стоит. Звук. Никита о, сияет. Согласен. Может быть, где-то что-то это неплохо быть со звуком. Но если что-то не услышали какой-то какой-то момент, я могу повториться, как бы, вот могу повториться, если где-то что-то непонятно было по этой теме. Мы смотрели какое самое грязное место в квартире и какое самое чистое место в квартире, либо в доме. Так, посмотрим, нам опять звонок был... Посмотрим еще по комментариям. И посмотрим еще по комментариям. Так. Спасибо, благодарю. Ну, в основном такие. Сейчас пока я ничего нет. Я говорю, что очень много комментариев приходят. Ну, вот. кто еще не подписался, подписываемся, не забываем. Кто еще не поставил лайк, поставьте. Ну, вот. Также есть ссылочка в описании для улучшения качества контента чтобы ролики почаще выходили, есть ссылочка в описании, номер карты прикреплен на покупку смартфона, ну, вот. Ну вроде бы как здесь у нас видно сейчас нормально такие вот так вес точерно порог это отойдет. как сейчас со звуком нормально слышно <coughs> ну вроде бы так все здесь я которые я выписывал здесь все здесь все как бы Так, отмечу, что я все поотвечал, потому что, чтобы мы не возвращались, чтобы не возвращались к этим вопросам далее. Есть у нас такое, тоже как-то писали, я вот вспомнил, думаю, дай-ка, думаю, посмотрю как раз и под рукой у меня книга, это ответа, то есть писали про безопасность сна, если там было, уже точно не помню, как там был вопрос, человек находился дома либо в квартире и ему было страшно было оставаться ну, дома в этом плане вот есть такой один из способов если вам страшно оставаться дома одному или вы не можете спокойно уснуть на новом месте вот бывает это тоже на, на новом Вместе, допустим, где-то у каких-то знакомых, там, родственников. Ну, бывают такие ситуации, либо же где-то, ну, не знаю, там, мы поехали куда-то на отдых. Там, или, Ну, бывают разные ситуации, где мы, где мы можем оставаться одни на новом месте. Нужно прочитать молитву Отче наш три раза. А далее нужно перекрестить окна и двери со словами «Уходил Господь с небес». Нес с собой крест от всяких собак, от всяких волков, от всяких злых людей. Аминь. Читать три раза. Отче, отче три раза и потом прочитать три раза. вот Это я вот вспомнил. Человек тоже писал. Кто еще не слышал, у нас сегодня человек... Выиграл лотерею на достаток. Вот, а практика там есть на достаток. Так что нужно верить. Нужно верить. Также вот в основном, в основном вот такие выстрелы, вот как ну, я так называю, выстрелы в лотереи, они проходят, то есть не нужно готовиться к ним там, все там, завтра получу зарплату, все побегу. Бывают это вот, э, и чаще такие случаи, когда это куплен, эта лотерея была приобретена на последние деньги. Очень часто таких случаев, я даже могу привести пример из своих знакомых, было такая, такое вот. Э, либо же Спонтанно. Вот. Шел в шел, шел магазин за хлебом, а тебе тут бак, что-то голову, да пойду-ка я лотерею куплю. Покупаешь, а лотерею там выберешь. Либо денежный, даже, ну даже, ну, смотря что там, и Там деньги, квартиры бывают. О. Особо не нужно заморачиваться на лотереях, а покупать их тысячами. Вот. Либо же тратить все последние средства на покупку лотереев это не нужно делать не советую никому делать там шанс выиграть минимальный вот одну там две ну три, три штучки в месяц вот я думаю будет этого достаточно вот. будет достаточно так что прислушайтесь к этому не нужно бежать в магазины, скупать их пачками, а потом писать комментарии, что купил тысячу лотереев и, и ничего не выиграл. Вероятность шансов там, как сказать вам, это ноль. Это ноль. Такого не бывает. Может быть один там на миллиард случаев, если вы скупите там их, не знаю, какое количество. Может такой быть случай, что вы что-то выиграете. Так что такие вот у нас дела. Так что можем поздравить Инну и Сочи. Выиграли-выиграли в выиграли лотерейку. Под одним из практик самое главное верить и делать делать регулярно, потому что там практически, практически все там они не привязаны к луне, как обычно есть да там некоторые практики там на определенные дни, которые делаются есть такое, но в основном я стараюсь, чтобы не было привязки к луне вот это вот все находить, вот. делиться есть какие то вопросы можете задавать отвечу. если есть вопросы задавайте отвечу если есть вопросы задавайте по видео которые были загружены мной задавайте вопросы, если есть какие-то кто еще не поддержал лайком поддержим, вот если есть возможность поддержать финансово есть в описании сбора открыть на смартфон вот тут что-то пару каких-то тоже было буквально что-то тоже про какой-то с кто-то кто типа якобы хотел сделать, ну, стать спонсором канала, готов вложить какую-то сумму, но что-то я потом ну, начал ему писать. Ну, человек, потом, два человека, каких-то таких э, профиля были, непонятно. Вот. И потом они что-то перестали, перестали они отвечать мне. Я им написал. Давайте свяжемся, а в каком плане, что вот. в прошлом году, да, это в прошлом году также был у нас один спонсор. Из, он вкладыванный, был денежный на, на ЖД поездку, да. Железнодорожное было у нас. Тема, да, его наклад был. Вот. Так что пока мы не нашли. Вот опять что-то сообщение пришло. опять же, опять же, комментарии ставили просто под видео. Неужели тяжело ставить ну, в стриме? В стриме идет... Как часто вы делаете массаж рук? Массаж рук... Ну, как вам ответить? Ну, это мое, как бы... Это не основное занятие. Основное занятие я работаю на, на основной работе, так, если, если есть возможность, людей всегда предостаточно, ну, чтобы делать массажирок с очищением биоэнергетики. Кто еще не посмотрел, можете посмотреть. Есть ролик на эту тему. Ну, видео там снято Любительская. Любительская съемочка. Вот, любительская съемка. <coughs> любительская съемка. Была. Людей очень много. Опять же, вот, а, а, вот, говори, не говори. Ну, оставьте вы здесь комментарии. Не вы на стрим, напишите. Ну, опять опять вопрос за, за, задал тот же самый человек, что-то по-английскому. You. You, woman. woman. Какой-то user woman. Спрашивает. Ну, это можем рассмотреть на следующем стриме. Кстати, да, вот уже подготовим на следующий стрим. Вот один из будет вот таких тем. Почему нельзя? делать за спасибо я с этим сам столкнулся а я вам расскажу подробно про это вот помечу будет первый вопрос у нас уже назрел за спасибо спасибо почему нельзя делать это мы ответим на следующем стриме посмотрим как когда мы его проведем когда проведем этот стрим, посмотрим. Вот. Ну что, ребятки. Будем заканчивать стрим. Уже половина второго. Вот как раз уже звонит человек. Все, тогда будем завершаться. Разбросим. Будем завершаться. Всем пока. Желаю всем крепкого здоровья. Мирного неба над головой. И всего самого наилучшего. Всем пока, до встречи. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Вот. По возможности будем дальше проводить стримы. Вот. По возможности. Так что так. Вот. А когда будет следующий стрим, читайте в сообществе. Сообщу. Но постараюсь больше не задерживаться, а тот раз немножко задержался, тоже по делам ходил. Вот, немножко задержался. Все, всем пока. Еще раз. крепкого здоровья, удачи, денежного благополучия. Вот. И, и, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока.